Всегда понятно, что когда какой-то проект образуется, да, э, первые шаги они дают возможность выявить какие-то изменения, которые нужны непосредственно в самом проекте, а также те изменения, которые кажутся самыми очевидными в той системе, в которую этот проект входит. Вот какие, на твой взгляд, самые очевидные изменения в ближайшем времени будет претерпевать вот эта вот классическая система образования? Кто-то забежен, ты Хороший Минут. вопрос. Вопрос, который отвлекается тут лично в мою почву. А, ну, потому что а, ну, первый год программы выглядел как просто мы.. А, да, вот, кстати, был вопрос насчет одного человека отправили две нескольких, а одно из условий программы, что минимум три человека отправляются в одну вот, школу. А, ну, у нас большая команда, у нас пять. Так. Ну, есть пару школ, где один-два человека, но вообще не меньше трех. То есть у тебя сразу какая-то команда единомышленников, вы тут друг друга держитесь и очень большую силу себе представляете. Первый год существования программы это выглядело, как будто бы, ну вот, взяли, отправили десант туда, и неизвестно, вернутся они или нет. Что с ними там произойдет вообще? Реально ли людей в школу отправлять, там, там, там вообще выживают? Вот, огромный вопрос. После того, как решился вопрос, что они действительно там выживают, все-таки успокоились, ага, 40 человек, которых мы отобрали с помощью профессиональных коучей а, а, и ну, а, людей из Эльшара, а, мы отобрали, отправили, они там не погибли, это здорово. Следующий вопрос, не причиняет они там вред? А, большой вопрос, причиняют они вред или нет, но вроде бы, вот программа уже сколько, а, третий год существует, вроде бы вред причиняют, но вместе с тем причиняют какую-то пользу. А, Польза не всегда очевидна в чем. А, ну, то есть а, пользу, ну, скажем, совершенно невозможно измерить пользу в виде а, какого-то социального эффекта от того, что ты несешь альтернативную модель взрослости. А, невозможно принести там пользу от того, что мы просто ты, ну, на каком-то академическом языке можешь общаться с детьми, никто так в жизни не говорил. Никто а, там, не знаю, в 8 классе никто как категорический кантовский не говорил, и это их как-то очень сильно меняет, они бегут, там Кантенштейн. А, вот. И постепенно а, проект приходит к тому, чтобы понимать, а, какие риски существуют, ну уже понятно, что все выживают. А, вот. а, при этом какие риски, какие слабые зоны, ну что действительно ну, там, а, разрушительно могут молодые специалисты принести в своим ну, потрясающим образованием. А, и какие а, клевые что-то они приносят, и как их измерить. А, тоже большой вопрос. А, но вот лично а, мое ощущение того, как это может поменяться, ну, во-первых, для того, чтобы система образования изменилась, недостаточно, там, не знаю, учителей для России набрать 10 тысяч клевых училий отправить их в школу, можно как-то еще немного системы а, поменять, переоборудовать. И огромная боль моя, и когда я действительно про это говорю, они сами поражаются, почему это так все еще работает, а, в том, что существует классно-рочная система, которую, знаете, в каком веке придумали? В 17. 17 17 веке, 400 лет назад. Когда я детям говорю, представляете, в 17 веке еще пара двигателя не было. Как это работало? Там даже средства коммуникации как бы не очень сильно развиты почему вот все еще ничего не меняется. Они спрашивают, а почему действительно ничего не меняется, но мы понимаем, что классно рочная система, когда есть говорящая голова, есть три учеников, это самая экономически дешевая модель образования. Но, собственно, поэтому у нас есть массовое образование, потому что есть, нашли способ дешево обучать людей. Но понятно, что э, э, этот инструмент классно-нарочная система очень клево справляется, э, справляется с тем, чтобы дать людям всеобщую грамотность, но не очень клево справляется с тем, чтобы подготовить их к какому-то будущему миру, который очень быстро трансформируется меняется. А, но это мое представление, что... Ну, возникает вопрос, да, снесенная классно-нарочная система, что она составится, есть много альтернативных вариантов, как это может выглядеть, но вот модель uh, Summit Public Schools, я не помню, где, где она применяется, но в общем школа без учителей, uh, где ну, какая-то модель перевернутого класса организована, где дети самостоятельно. А, мне кажется, Финляндия. Финляндия не есть. А, Финляндия, ну, вот видите, там просто национальная система, они немного по-разному расстроены. В моих уроках это было бы намного эффективнее, если бы были какие-то черные инструменты и а, какое-то оборудование для того, чтобы у детей была возможность самостоятельно изучить тему с помощью видео, с помощью, а, не знаю, каких-то обучающих тренажеров. А, и они индивидуально это делают, и когда у них не получается, у них есть консультант, в виде тьютера, а, не знаю, просто какого-то человека, который рядом взрослым может помочь. А, вот Они помогают, а потом, когда класс уже собирается весь вместе, а, ведь есть куча вещей, а, которые нельзя делать в одиночку, индивидуально. Ну, скажем, нельзя построить м -м, дискуссию а, про литературное произведение, ну, будучи одному. И ту работу, которую они могут делать одни, а, без какого-то надзора, без какого-то контроля а, а в системе, где они ну, были бы заинтересованы в этом результате. И они бы делали эту работу индивидуально. А ту работу, которую нужно делать в групповом формате, они уже собирались вместе в класс. Это было бы интересно, вот. Но лично я сейчас это далекое будущее, которое у меня очень видится, и сейчас пытаюсь вместе с парой друзей собирать. Какой-то тренажер вот как раз на умение работать с текстом, где можно было детей в бане посадить за компьютером, и они вот тыкали бы, и особо а, нехорошо было с грамотностью чтения, и письма, они а, отъезжали. в детство.